Всем доброго времени суток! На примере этой галереи я хочу познакомить вас с программой iClone. Этот ролик сделан именно в этой программе. Вы можете вместо картин подставить свои фотографии, добавить другие предметы, видоизменить на свой вкус. Это делается достаточно легко. В ближайшее время выйдет серия уроков по созданию такой галереи. Мы научимся строить архитектурные здания, накладывать материалы, добавлять свет, работать с камерами и многое другое. Если Вас заинтересовала эта информация и Вы хотите научиться работать в программе iClone, найдите в интернете ее и скачайте. И следите за обновлениями. Всего Вам доброго. До новых встреч.